Друзья мои, всем привет! Начинаем открытый урок по вокалу с Анной Камлевской. У вас автоматически выключен звук, но, надеюсь, вы меня хорошо слышите. Валерий, привет! Так, Наталья, привет! Сейчас я смотрю, кто у нас еще подключается. Я должна здесь всех принимать, и я принимаю всех вас так сейчас еще сейчас буквально за две минутки три все особо желающие у нас подключится и я вам пока все собираются расскажу немножко по технической стороне вопроса мы с вами сейчас занимаемся 40 минут. Затем делаем пятиминутный перерыв. То есть, вот эту конференцию я выключаю, сворачиваю. И вышлю ссылочку на новую конференцию, поэтому вы сможете опять в Телеграм перейти и зайти. На это есть несколько причин но не будем тратить на это время. Те, кто у нас подключились без видео, я вам очень рекомендую все-таки подключиться с видео, поскольку мы будем делать с вами упражнения, и для того, чтобы вам качественную обратную связь по этим упражнениям дать, мне желательно вас видеть. Сразу скажу, что упражнения мы выполняем по желанию. Желание есть – делаете, желание нет – не делаете. И план будет такой, мы начинаем с разминки, дальше у нас будет основная тема, это самые эффективные вокальные техники, после этого рассказываю, что мешает научиться петь, о скрытых причинах, которые, ну вот, вы даже не могли подумать, что это может стать проблемой. Далее я вам расскажу про... Скидки, акции, бонусы, которые я для вас подготовила для участников открытого урока. И после этого я отвечу на вопросы. Очень интересные вопросы поступили в телеграм канале Вчера я просила вас оставить. Если у кого-то что-то есть, вот об этом мы поговорим. И, возможно, если у вас будут какие-то вопросы в процессе урока, тоже мы это обсудим. Работаем оперативно, без рассусоливаний. И давайте начинать. Начнем с разминки. В Телеграм-канале я оставляла а, упражнения, которые вы могли выполнять, присылать, получать обратную связь. И у нас будет а, три упражнения сегодня, вот те, которые были в Телеграме. Это «Кошка выдыхает, не теряя моторная лодка». А, еще раз напомню, или может быть кто-то не, не знает, упражнения на дыхание нам нужны для... Первое, разогрева вокального аппарата перед основной тренировкой, либо для того, чтобы натренировать вокальную выносливость, чтобы вы могли одну, две, три песни петь и не умирать. вот. Потому что тоже был такой вопрос в телеграм-канале, вообще, зачем это делать. Вот для этих целей. Итак, сейчас у нас упражнение кошечка. Мы четыре раза выдыхаем на сипе звуки уа-уа-уа показываю и вы делаете вместе со мной в беззвучном режиме так вот сейчас мне надо алексея отключить звук так попросить короче не знаю как это сделать ну ладно ладно вроде от него не идет никаких фоновых швов итак поехали Итак, самое первое. Мы делаем на улыбке. То есть если у вас будет вот такой, вот такой рот, будет вот такой звук. Слышите, отличается. Это первый момент. А второй момент. Старайтесь не двигать уголками рта слишком резко, иначе будет вот такой звук. То есть вы как бы сдерживаете свои мышцы. Они хотят резко пойти, а вы их сдерживаете. То есть создается такое уже здесь, в этом упражнении натяжение, которое вот э, Лори Дана, если я правильно произношу Лори Дана, да, лице, вот ты резко делаешь, я прям вижу, я даже могу не слышать, но я уже вижу твою ошибку. Да? Александр, на улыбке, пожалуйста, Это я вас даже не слышу, все уже вижу, что у вас там. И тоже уголки рта не так резко. Вот Валерий делал, я видела правильно, но сейчас я вас послушаю, кто захочет. Давайте, так, еще вот у нас один подключается человечек. Давайте еще раз, четыре раза вместе со мной, и дальше, кто захочет, я слушаю, даю рекомендации. Поехали. хорошо. Итак, ну, Валерий, давай, начинай, ты у нас сторожила уроков. Задай нам планочку выполнения упражнений. Добрый день, слышно меня? А, да, тебя слышно, но хотелось бы вот чуть громче. Я, Я прямо из тебя... Звука? Так лучше? Немного. Немного. Ну, пробуем. Давай. Да, правильно. правильно? Немножко <правильно> ускорьте <правильно> по э ритму. А, <правильно> чем медленнее вы делаете, тем вам легче выполнять основные требования к выполнению упражнения. Чем вы быстрее начинаете делать, ускоряетесь, тем сложнее удерживать позицию. Попробуй вот в моем темпе. Еще чуть быстрее. Вау-вау-вау-вау. Ва. Да. Ва. Ва. да. Надо да. потренироваться быстрее еще. А, вот нюансы, понимаете? Это да, когда вы делаете, допустим, ну вот у тебя там мои видеокурсы есть, да, ты по видеокурсам делаешь, делаешь, все подробно, ну не дашь соврать, проговариваю что да как делать, но все равно какие-то нюансы, они уходят из виду, и ты думаешь, что ну, а чего такого, если я буду делать в таком темпо-ритме, в общем даже еще лучше, более длительный выдох, но вот могут быть и такие нюансы. Так, Александр. Ага, сразу останавливаю, давайте достаточно одного раза, уже можно дать комментарий, значит, очень сильно услышьте воздух как бы внутри, и внутри я ощущаю такой зевок, ну, что вот как будто есть зевок, то есть нужно вывести чуток вперед, чуть-чуть. Я редко это говорю, обычно я всем говорю, натягивайте назад и так далее. За счет чего мы это делаем? Больше улыбки, оголяем обязательно верхние зубы, то есть это не такой не прикол, какой-то мой, да, что я вот вас заставляю тут зубы показывать. Это даст нужную позицию. Поэтому Александр, попробуй вот сделать прям четко, да, вот так поставить и не терять эту позицию. Все, кто сейчас Следующие будут делать, пожалуйста, уже с учетом этих рекомендаций. Все, что я говорю, вот Валерию, Александру, все на себя сразу примеривайте и выполняйте. Давайте, Александр, верхние зубки оголили и делаем. А закрылись верхние зубы. Вот смотрите, как, смотрите все, как делаю я. Вот я поставила. Вот, когда у меня А на У, соответственно, ну, за счет фонетики, да, у меня прикрываются зубы, на А уже сильно раскрывается. А сейчас я прям специально стараюсь не прикрыть зубы. И оно прям вот такое ощущение, что где-то на губах этот выдох. Угу. Еще раз. Так. Сейчас... Александр, давай еще раз. Только звук. Ага. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Да, вот слышите, уже, уже чуть-чуть мы вывели вперед. Уже. Вот, Александр, ты сам чувствуешь изменения, что по-другому выдох происходит? Или нет? Скажи, только включи. Пока, да. Пока нет. Пока нет. Вот нужно это потренировать. В этом упражнении прям поставить себе задачу на неделю, потренировать, позаписывать себя на диктофон, потому что это сейчас мельчайшие изменения, которые, ну, к сожалению, бывает достаточно сложно вот так на первых порах услышать. Так, Лори Дана, ты делаешь? Um. Супер, Давай. Ага, достаточно, хорош, хорош, одного раза достаточно, куча ошибок. Итак, первая ошибка – вывалила звук, воздух, звук вперед на первом разе. То есть вот у тебя, допустим, есть объем вот столько воздуха, ты половину вывалила, тебе потом вообще там не хватит уже. Ну, это упражнение маленькое, а на песнях – это все то, что у вас ошибки в упражнении на дыхании? Это все потом пойдет на пение, на любые упражнения, на голос, на любые распевки и песни. Это важно. Значит, смотри, первое вывалило, вот так получилось, прям вот и резко уголки рта резко пошли. Второй момент не удержала улыбку, открыла вниз челюсть, соответственно получился объем большой в воздухе, да, такой, то есть здесь не надо открывать рот широко. Стороны, развели и зафиксировали. Вот это, понимаете, мы дальше будем про основные техники говорить. Но ну, кто уже не первый раз на моих уроках видео смотрит, курсы проходит, это базовый вокальный принцип работы, да, улыбка, работа. Ну, в разных методиках это по-разному называется. Суть-то одна. Вот она, удержание вокальной позиции. Пробую еще раз. Да, стой, одного раза достаточно, не надо пять раз делать, первые два уа, окей, потом опять рот открылся, это вот знаете, есть такое убеждение, что чтобы петь, надо рот широко открывать, вот это, видимо, у тебя есть такое убеждение, вот два раза удержала, потом все, опять пошло, Держи хотя бы четыре раза подряд, давай еще раз. Да, вот это было лучше, не надо делать много раз, не надо делать много раз, потому что уже есть что скорректировать. Сейчас, да, удержала, но на первый раз все равно много вывалила. Ты даже, знаешь, так поднабрала вот набрала воздух, так... Выдох облегчения, вот в дыхании, в вокале не делайте этого выдоха облегчения, потеряете много воздуха, но в целом, если ты вот все рекомендации выполняешь, делаешь, то все получается окей. Так, у нас появился человек по имени Видос, здесь написано, Видос, как вас зовут? Вида Видо. Вида, да. Окей. Вида. Я из Литвы. О, супер. Так, да, Валерия, у нас тоже, видите, вы соседи. <laughs> у нас география, география. А, вида, пожалуйста, делай. Если хотите получить обратную связь, вы делаете. Если не хотите, то не делайте. Все по желанию. Угу. останавливаемся значит что мы здесь с вами видим чуть больше хочется держать позицию оголить верхние зубы и вот здесь как раз такой момент что хочется чуть больше натяжения такого вот знаете чтобы выдох -то тугой был такой вот такое через натяжение тугой выдох попробуйте еще раз Ага, резко движется угол кирта. Очень резко. Снижаем эту резкость. Еще раз. Ага, вот Вида, вы мне присылали в телеграм канал? Нет. Вот смотрите, тот, кто присылал, или тот, кто уже знаком с упражнением, вот ну, Александр уже, я так понимаю, делал Валерий получается гораздо лучше для этого, ну, вот, чем человек, когда вот просто с нуля, потому что эти упражнения, ну, честно говоря, вообще непростые, сложные упражнения, поэтому я вам рекомендую в Телеграм-канале э, прокрутить не сейчас, а потом. Ну, после ну, Волнуюсь как-то. Да, конечно. Ну, смотрите, это же вообще, да, волнение, оно забирает очень много э, ресурсов и сил организма. Понятно, mm -hmm. да? Поэтому вот Телеграм-канал после урока зайдете, послушайте мой вариант, поделать спокойно, вот без волнения, mm -hmm. потому что Потенциально я слышу правильное выполнение, да, но для того, чтобы нам сейчас его добиться, мы потратим много времени, которого у нас нет. понимаю. Да, все нормально у вас, я слышу вот эти зачатки правильной техники, просто позаниматься, и там же в Телеграме можно аудиосообщениями мне прислать. Итак, у нас есть еще три человека, Рамс, Витя и Светлана Давыдова. Если вы хотите обратную связь, видео включайте и делайте. Если не хотите, то давай, Рамс. Привет, привет. привет. Меня хорошо слышно? Да, и видно, и слышно, делай. Ага, сразу останавливаю, что мы здесь видим. Кто может кто может и хочет дать рекомендацию, что не так. Давай, Валерий. Я попробую. Да, Давай. ну, во-первых, э, оголить зубы. Правильно. Правильно. И, ну, наверное, с этого надо начать и попробовать еще раз сделать, и тогда уже дальше смотреть. Да, и улыбка. Уголки рта в да. стороны, потому что здесь, потому что здесь большой, большой, объем большой объем сейчас есть. Ну, наверное, когда оголит зубы, улыбка сама собой появится. Ты знаешь, не всегда можно. А так оголить. Okay. Понимаешь, что надо проговаривать все нюансы. Ага. Но смотри, ты не выполнил ни одной рекомендации. Зубы верхние не оголил, уголки рта в стороны не развел, челюсть не приподнял. Вот у тебя должна быть позиция. У тебя. А так корот. А мне нужен вот такой. Сделай, просто поставь рот вот так. Вот, а теперь так делай упражнение и позицию не меняй. Ну вот уже лучше. Вот слышите, Расти? Уже чуть лучше. Вот, Александр, это, кстати, такой же вот случай, да? То есть, может быть, ты сейчас вот на Рамзе больше услышишь, ну, со стороны, что чуть лучше стало. Не идеально пока, но хотя бы уже немножечко стало получше. То есть работать вот над этим. И вы свои, ну как бы, то, что я вам даю сейчас рекомендации, чтобы это все не забыть, записывайте, куда-то себе фиксируйте, потому что это важные вещи. Но чтобы не было так, что вы сейчас послушали, а потом все забыли. Выдыхая не теряю, давайте в этом же режиме мы делаем все вместе. Рамс, отключаю у себя звук. Сейчас делаем все вместе. Три, четыре. Выдыхай, теряй. Выдыхай, теряй. Выдыхай, теряй. Смотрите, в этом упражнении все то же самое. Уголки рта в сторону. Фиксация челюсти. Открыли верхние зубы. Вот упражнения идентичны. Давайте начнем с Александра. Поменяем немножко ход событий. Выдыхаю не, не теряю. Супер. Вы... Мне нравится. Вот прямо останавливаю, мне нравится. Сделал рот, оголил зубы, и все. Вот здесь звук и выдох очень правильно. Вот там, где нужно. То есть тебе личная рекомендация, если ты с помощью этих упражнений разогреваешься, сначала сделай выдыхай, не теряю, потому что встает ну само автоматически, да, подстраиваешься позиционно верно, а потом уже кошку. Ну, допустим, 8 раз выдыхай, не теряю, перерывчик небольшой, и поехали на кошку, то есть вот таким образом, и тогда кошка, она уже будет автоматически подстраиваться под правильную позицию, Лори Дана, пожалуйста, Выдыхая, вот все те же самые ошибки, смотри, тебе еле-еле хватило на конец, да, потому что вначале вывалило, вот сейчас... Тебе просто надо все рекомендации запомнить и отработать, потом в телеграм-канал поприсылать. Вот, правда, не стесняйтесь туда присылать, потому что тут-то вообще вас видно, на вас все смотрят, а в телеграме только звук, так что там вообще можно спокойно все что угодно слать. То есть все те же рекомендации, потому что потом у тебя это на пение пойдет.